Здравствуйте! Сегодня я отвечу на все ваши вопросы, которые вы задавали нам в соцсетях, и расскажу новости нашей компании. Давайте начнем с вопросов. Работаем ли мы со скроусчетами? На момент перехода на эскроу-счета 1 июля 2019 года жилой комплекс Южный Квартал был построен более чем на 30% и продан более чем на 10%. Это позволило нам обойтись без искроу-счетов при продаже жилого комплекса Южный Квартал. Если говорить о наших следующих комплексах, которые мы проектируем или которые мы уже начали строить, там мы будем использовать, конечно же, из искровщита, мы будем использовать все обновления законодательства. Следующий вопрос. Можно ли по дополнительному договору мебелировать квартиру? Конечно, можно. Вы можете обратиться в офис продаж к любому менеджеру, Менеджер даст вам подробную информацию о наших партнерах, которые занимаются мебелировкой квартиры. Это либо компания Броско, либо интерни консалтинг групп, наши итальянские партнеры. Они вам помогут подобрать дизайн, который вас устроит, и естественно меблировать всю вашу квартиру. Перейдем к следующему вопросу. Будет ли видеонаблюдение на территории комплекса Южный квартал? Конечно, будет. Будет установлено видеонаблюдение на всей придомовой территории, на дворовой территории, на детских площадках. Будет просматриваться парковочная зона и зона коммерческой недвижимости. Что касается видеонаблюдения в подъездах и в лифтах, этот вопрос будет решаться уже на уровне управляющей компании непосредственно собственниками квартир идем дальше много людей интересуются третьей очередью где можно посмотреть планировочное решение студии где можно посмотреть поэтажные схемы о этажности в принципе зданий вы можете Обратиться в офис продаж застройщика, можете позвонить по телефону, который вы видите на экране. Менеджеры предоставят вам полную информацию о планировочных решениях, о этажности здания, этажных схемах. Это речь идет не только о третьей очереди, а в принципе о комплексе в целом. Если вы находитесь удаленно, обратитесь по телефону, менеджер вышлет вам информацию на электронную почту или на любой удобный для вас мессенджер. Переходим к следующему вопросу о канализационных трубах в санузлах наших квартир. Хотелось бы заметить, что абсолютно все работы ведутся непосредственно не отходя от проекта, от утвержденного и согласованного проекта, но мы обязательно учтем все пожелания наших клиентов. Следующий вопрос о количестве розеток в квартирах. Количество и расположение розеток в квартирах предусмотрено в проектной документацией, исходя из э, данной планировки квартиры. Если вам необходимо увеличить количество розеток в вашей квартире, вы можете снять одинарную розетку, на ее место поставить двойную. Это позволит увеличить э, число розеток, сэкономив деньги, время и естественно не испортив ваш ремонт. Идем дальше. Многие наши дольщики интересуются стартом продаж кладовок. Вам необходимо позвонить в офис продаж застройщика, сообщить менеджеру о вашем желании купить кладовку в данной секции. Менеджер поставит себе напоминание и обязательно предупредит вас о старте продаж вашей секции помещений и обязательно следите за нашими соцсетями мы оперативно выкладываем всю актуальную информацию на наших страницах многие интересуются сроками сдачи второй очереди в проектной декларации предусмотрен э, срок сдачи второй очереди в первом квартале 2021 года но так как мы опережаем график строительства вторую очередь мы сдадим уже в этом, 2020 году. А также, дорогие друзья, хотел вам напомнить о третьей и пятой очереди. В этих очередях квартиры будут сдаваться с укомплектованным санузлом и кухней. Только в жилом комплексе «Южный квартал» вы сможете приобрести квартиру с ремонтом от застройщика, с полностью оборудованным санузлом и кухонным гарнитуром, с сварочной панелью, и вытяжкой. А также в каждую квартиру нашего комплекса в подарок от застройщика мы устанавливаем кондиционер. Компания развития растет и развивается с каждым годом. Уже в этом году на рынок анапской недвижимости у нас выходят два новых комплекса. Это комплексы элит класса и бизнес-класса на первой береговой линии. Друзья, приходите к нам в офис, который располагается по адресу город Анапа, Субцехская шоссе 39, или звоните по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. До новых встреч!